Поздравляем всех жителей города Миаса и всей страны с Масленицей, с нашим великим праздником, который пришел к нам из глубокой древности. Всем желаем счастья, всем желаем здоровья и сил для того, чтобы осуществить все свои мечты в этом году. Самое главное – сил – Ярий Солнечный, собора Сейчас делается год, он сотворяется сегодня, в эти праздничные дни. Поздравляем всех! Всех с весной, солнышко вам, люди, тепла и радости. У каждого мелодия своя, во мне моя поет неповторимо. Но разве не рождается незримо в ней внутренняя музыка твоя? Ведь где-то в осознании своем, из тех же нот созвучья слагая, мы строим песню, не предполагая, что общую симфонию поем. Дорогие земляки, сегодня великолепный весенний праздник Материны, русский народный праздник, а также церковный праздник Прощенного воскресенья. В этот день хочется пожелать своим землякам, судя по тому, как люди откликнулись, судя по количеству народа, который сегодня присутствует, единение у нас есть. И хочется пожелать вот этот день, вот этот прекрасный день, чтобы и в жизни, а не только в празднике, мы были едины. А мы, казаки, будем всячески содействовать этому. С праздником вас. В этот замечательный праздник масленица. Мне хотелось бы поздравить всех наших сограждан, всех жителей мяса и жителей Челябинской области. Потому что праздник действительно светлый, действительно очень яркий, очень теплый. Символизирующий наступление весны. символизирующий потепление. Приход к новой жизни. Я желаю сохранить это настроение на весь оставшийся год на следующей Масленице. Ребята, давайте жить дружно. С праздником всем. Вот как праздник, любой праздник, он сдруживает людей. Сдруживает, именно чтобы дружить. Давайте будем постоянно дружить, невзирая на национальность, невзирая на Здесь родословные ценности, Корни так сказать. В России всегда было многонациональной, многонациональной, многодружбной страной. И она такой всегда останется, и всегда будет. Россия всегда будет. Была, есть и будет. Россия единая праздником, страна. Праздником, праздником. С праздником всех. Праздников, праздником, дорогие наши земляки. Солнечную погоду, <смех> любви, счастья, здоровья, мира в доме, всех с масленицей и Ура! всех на сладкую вату. Поднимаемся! Разойдись, народ! Слон, не торопимся! Надо 20 шагов тихонечко пройти. 20 и раз! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Молодцы! Велись, веселись, народ. да? Гуляй, Масленица. Классный праздник получился, отличный просто. Настоящий народный и такой теплый, яростный, солнечный. Сейчас еще стеночку будем брать. У меня больше вот стены, стеночку будем да, крепость брать. Сейчас, сейчас еще много чего будет, еще Дети еще вот в вот, вот, вот, вот, гору будут брать, видите, да? Это еще впереди. Сейчас такое начнется, тут ну, только держись. Я пошел уже, некогда. Дорогие жители Машгородка и гости нашего праздника вот уже многие годы на территории Машгородка проходит самое крупное мероприятие, это «Широкая Масленица» при э, организации Общества русской традиционной культуры совместно с администрацией города. Поэтому от лица администрации и себя лично силы, бодрости, отличного настроения, чтобы этих сил хватило до следующей «Масленицы».